Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня наконец-таки дошли руки, чтобы сделать видео по поводу э, применения иммуномодуляторов. Я очень много говорю в своих консультациях по факту э, и применения этих препаратов. Но мало кто сейчас представляет и сразу начинают искать, ой, это интерферон, ой, это еще что-то там такое. Все, поверьте мне, гораздо проще, но об этом чуть-чуть попозже. Сейчас немножко, немножко расскажем предысторию. Значит, впервые с иммуномодуляторами я познакомилась тогда, когда в самый первый раз все-таки решила попробовать и попасть в компанию, распространяющую БАДы. И там, при заключении контракта, я получила как бы как бонус от компании, я покупала два детских набора для БАДов, то есть полностью обеспечивающие необходимость для ребенка в различных витаминно-минеральных комплексах. И, значит, к, этому, к этим двум наборам мне полагалось еще два набора бесплатно. То есть, получая... Ну, как бесплатно? Бесплатно ничего не бывает. Но они отдавали за полцены. То есть, там, в принципе, это была очень хорошая акция. Я получала четыре набора. Ну, и потом как-то строительства сложились так, что я поняла, что я, я, не... я не продам эти четыре набора. Отчасти мне хотелось, отчасти не хотелось, потому что уж больно хорошая цена была и хотелось я самой попробовать. И я решила эти наборы попробовать. Первое, за что я взялась, вот, вы знаете, не первый раз со мной уже такое случается. Рука потянулась. И потянулась у меня рука, вот этому бихался. То есть я заключила договор с компанией Vision. Это уже было очень-очень давно, больше 10 лет назад. Вот. Но все дело в том, что мы-то тогда не знали, что можно покупать ее просто по цене, и можно так. В общем, нам, то, что нам говорили дистрибьюторы, то на то мы и велись. Тогда не было интернета, как-то еще у меня не было возможности пользоваться интернетом, узнавать что-то где-то. Поэтому мне приходилось верить тем дистрибьюторам, которые, как оказалось позже, нас просто обманывали. Не обязательно было заключать договоры, обязательно прокупаться. То есть это была организованная с их стороны вот такая акция. Они выполняли свои объемы продаж. Вот. И на нас дураков вешали, в общем-то, вот, вот эти все покупки совершенно ненужные. Но... Я бы не сказала, что это была ненужная покупка. Я когда посмотрела, почитала, думаю, да, я попробую. Но дело в том, что вот этот BeHealthy, он здесь, вот с пометочкой R. Вы все можете видеть вот этот вот R. Дело в том, что тогда еще доллар был 30 рублей, когда уже доллар скаканул. То есть они были вынуждены пересмотреть, свои, они были вынуждены пересмотреть свой маркетинговый план. И они создали вот такие вот препараты только с меткой R. То есть для чего? Эти препараты, они дешевле. По составу они отличаются. Но вы знаете, некоторые препараты, даже и хорошо, что они созданы. Потому что действие некоторых препаратов с меточкой R, допустим, мне гораздо более лучше идет, нежели чем европейские комплексы. Значит, там есть европейский стандарт и вот этот вот российский стандарт. Российский специально создан с более низкой ценой. Ну, я могу сказать, что от этого не особенно пострадала, но вот как бы Бихельси я ела и европейский стандарт, и пользуюсь вот этим вот Бихельси уже российским стандартом. Конечно, я могу сказать, что европейский стандарт намного лучше. Почему? Значит, у всех вот этих упаковочек, у них снаружи вот здесь вот есть вот такая вот я специально показываю, медленно задерживаю. Есть вот такие вот сзади информация о составе. Значит, вот этот BeHealthy, он состоит только из витамина С. Там есть еще углеводы. Белков, жиров тут, естественно, нет. И, и указана энергетическая ценность. И вот они здесь указывают процент от рекомендуемого потребления в одной таблетке 7-10 лет. 11 14 лет и 14-18 лет. То есть, Vision БАДы сделаны очень грамотно. Они указывают, они указывают там, допустим, примерные дозировки. Что из себя представляет вот такая вот упаковочка? То есть, это вот такой вот блистер. С 20 таблетками, там три блистера. В общем, Vision всегда делает так, что упаковка БАДа хватает на месяц. Но все дело в том, что у меня очень высокая чувствительность, и мне их упаковки БАДа хватает на 2 месяца. Поэтому, особенно эти БАДы, которые восстанавливаю, являются гормон-замещающим комплексом, там мне хватило буквально очень сильный сбой гормональный. Мне остановила буквально одна капсула. Одну капсулу в день мне хватило. Но ну, правда, я 8 месяцев сидела на этих вот... Я же говорю, это очень грамотная фирма, которая очень грамотно делает свои бады. Ничего страшного в том, что они столько стоят. По одной простой причине, потому что через Вижен, допустим, можно купить э, препараты, которые, э, за, которые получили Нобелевскую премию. Скажите, пожалуйста, где вы еще купите такие препараты? А через Вижен это сделать можно. Вот, допустим, у Вижен есть юниорные Это детские витамины. В шестом году эти детские витамины были признаны лучшими. А также это, также это сделан российский стандарт, но был и европейский стандарт. Я начинала е, вот, пользоваться этими БАДами с европейским стандартом. Итак, я купила 4 упаковки, я поняла, что у меня есть четыре упаковки, и пила по одной таблеточке в день. Даже не пила, а рассасывала. Они были настолько безумно вкусные, потому что они-то сделаны были для детей, это детские бады, что оторваться просто от них было невозможно. И вот случилась у меня такая проблема наверное, месяца через два регулярного ежедневного употребления, я чувствую, что у меня вроде как что-то ухо стало закладывать. А я жила в доме, конечно, дом оставлял желать лучшего, потому что как раз уже лихие 90-е были, там пошло преследование, мой дом начали продавать. Меня решили, ну, меня нужно было выкинуть куда-то, решать, и я действительно говорю, вела самую настоящую войну, собственно говоря, за выживание. просто не просто не это, это не просто разговор, это действительно так. Вот Как-то у меня уже возникла идея написать книгу об этом. Это действительно будет очень интересно. О том, что действительно происходило в 90-е, и о том, что нам говорят, как нам плохо жилось в Советском Союзе. Ничего подобного. В Советском Союзе мы, мы жили очень хорошо. Единственное, что социальная система наша была, что чуть было не разорвала Чернобыльским взрывом планету. Поэтому я так думаю, вот почему развалилась социалистическая система, а не капиталистическая. Хотя капиталистическая является паразитической системой. Ну что ж, кому-то там виднее, какую систему сохранять. Но вернемся к, модуля к иммуномодуляторам. Значит, они представляют собой таблеточки. Там такие таблеточки немножко красноватого цвета. Все дело в том, что они используют для получения вишню ацерова. Она считается вишней, которая, которая больше содержит... Э, те самые, витамина С. И вот я пришла к своей лоре врачу, к своей подруге. Я говорю, слушай, разберись, я говорю, ну что-то глохнет говорю, не могу понять, почему. Когда она посмотрела мне в рот, она ужаснулась. Я говорю, ты знаешь, что у тебя говорю, все миндалины в хнойных пробках? Она, слушай, говорю, ты вообще, говорю, как, как ты себя чувствуешь? Я говорю, вообще никак. У меня только слегка глухнетуха а там гной течет по задней стенке глотки, вообще по полной. Вот. Она мне промыла, она мне обработала. У меня все успокоилось. Никаких температур, никаких проблем. Ничего не случилось. Все дело в том, что еще тогда, поскольку началось преследование меня вот из-за этого дома, очень обращали внимание на мое самочувствие. И вы знаете, мне просто, поскольку я оказалась одна, как затравленный зверь вот на охоте, на меня охотятся... Мне ни в коем случае нельзя было показать, что я плохо себя чувствовала. Но я действительно себя не чувствовала плохо совершенно. Я чувствовала себя нормально. Никаких у меня проблем по здоровью не было. А вот миндалины у меня вот так отреагировали на использование впервые в жизни иммуномодулятора. Значит, витамин С. Мы, я много раз вам говорила о том, что витамин С настоящий, натуральный, является... Очень классным иммуномодулятором. Дело в том, что вы скажете, а аскорбиновая кислота продается, она там ничего нам не делает. Конечно, и нам тоже, когда нам преподавали внутренние болезни, вообще, когда мы учились в мединституте, мы на витамины вообще не обращали никакого внимания, потому что мы понимали, что ничего не оказывает. Как оказалось, причина тому очень большая. Синтетическая аскорбиновая кислота содержит только один изомер. Настоящий витамин С содержит 7 изомеров, и они вот так вот, скажем так, вот моя рука, они вот так вот расположены, и они должны располагаться в определенном пространственном расположении. То есть, если вот, допустим, у нее вот так вот, а мы возьмем, добывая наш витамин С, и сделаем, что она вот так вот будет располагаться, этот витамин уже действовать не будет. У него должно быть свое пространственное расположение, данное ему от природы. Только тогда вот этот витамин С 98% усвояемости. Всегда какой-то процент есть, какой-то процент выводится. Но извините меня, говорю, по сравнению с тем, как аскорбиновая кислота, там только 5% усвояемости, все остальное выходит через мочу. Выходит через почки, через кишечник. Скажите, пожалуйста, за каким и зачем вам нагружать лишний раз свои почки, чтобы выводить все эти шлаки? Почки у нас не для того, чтобы мы их грузили-грузили. Вот, поэтому вот был мой первый, мой первый прием витамина С и в дальнейшем, в дальнейшем, когда я поняла, какую огромную роль оказывает этот бат, вот, я его стала просто покупать, когда я стала работать уже в частной стоматологии, я его стала покупать и я расспрашиваю пациентов клиентов, которые приходили в, наш, в наши пациенты. Я когда их расспрашивала, я у них сразу выясняла, какое состояние у них иммунная система, но выяснять это просто. Как часто болеете, поднимается ли у вас температура. Вот по поводу температуры я сделала отдельное видео, тоже не буду отвлекаться в этом видео. Я поставлю ссылочку внизу в информационном в инфобоксе и тогда вы сможете посмотреть, что же такое наша температура. Я к ужасу, к своему, вот уже 21 век, я к своему ужасу читаю, как у нас пациенты борются с температурой. Но вы знаете, это равносильно тому, что бороться с тем, кто тебя защищает. Это надо быть ненормальным, чтобы не понимать, что такое температура. Но по всей видимости, поскольку наша медицина 20 века изуродовала очень много людей фактически, потому что они скрывали истинные причины нашего неблагополучия, вот вспомните, сколько неизлечимых заболеваний было в двадцатом веке, ревматоидные артриты, и все эти артрозы и анкелозы, а ведь это всего лишь навсего нарушенные обменные процессы, нету системных заболеваний, есть нарушенный обменный процесс, поражен, поражен фосфорно-кальциевый обменный процесс, все, и у вас пошло пошли ломаться ногти, волосы в плохом состоянии кожи, плохие кости, переломы частые. Вы же сами прекрасно понимаете, что еще многие говорят, вот я буду пить молочко, и у меня все будет нормально. Ничего нормально не будет, милочки мои, ничего. По одной простой причине. Если у вас нарушена система усвояемости, то есть химическая реакция не происходит, ваш организм не может усваивать, этот кальций, он его и не усвоит. Тот же самый и витамин С. Если у вас нарушены, зашлакованы ваш организм, он не воспринимает у вас адекватно траву. Вот сколько вы говорите, о, я травы пью, на меня ничего не подействует. Вы зашлакованы вот этим вот. На меня точно так же ничего в самом начале не действовало. И потом только через определенный момент я пропила, вот я, я начала пить один антидепрессант, и он содержал зверобой. Совершенно великолепная вещь. Я просыпалась после этого антидепрессанта натурального. На следующий день я поднималась с таким состоянием, как будто мне хотелось идти, идти покорять эвериста или идти в бой на передовую. Это действительно так. Хотя, в принципе, в нашей стране уже фактически во всю идет военная обстановка. Я сейчас смотрю, конечно, что люди, люди очень недовольны положением в России, положением людей в России. Очень много людей. Вот. Поэтому нам надо думать в первую очередь свое о нашем здоровье. Тем более здоровье нашей нации, здоровье русов совершенно никому не нужно. И запомните, вы не русские, вы русы. Понимаете? Есть у нас такое понятие, а русскими нас уже сделали после 2017 -го года. То есть, чтобы мы. Ведь смотрите, есть американец, есть, допустим, англичанин, английский язык, француз, французский язык. А почему русский? Русский язык. У нас есть свое название Рус, которое, в общем-то, будет в нас наши корни. На, без прошлого нету нашего будущего. Вот. Так что я прошу вас запомнить вот это все. После, значит, после того, как я открыла для себя Бихельсем, я открыла Бихельсем. Этот, ну, значит, э, дело в том, что тот европейский стандарт, он продавался не вот в таких блистерах, а он продавался в пластиковых баночках, там побольше таблеточки, в три раза больше, чем вот эта таблетка, и они такие в длинных пластиковых баночках продавались, по 10 штучек, и мне это было очень удобно. Я на приеме отдавала человеку, ну, естественно, человек покупал вот эти вот штуки. я говорю, послушайте, если вы хотите, чтобы было все благополучно, и чтобы не было страшного болевого синдрома, чтобы все было хорошо, вы должны перед началом вот этого всего 2-3 дня попить, ну, я уже три дня, вот я люблю число три, три дня попить вот эти таблеточки. Все делалось просто. Утром человек встает, натощак рассасывает эту таблетку. Это бесподобно. Эффект по себе, знаю, просто прекрасный. Поэтому вот этим Через три дня человек приходил, мы, я под вот этим BeHealthy вылечивала самые, казалось бы, нелечебельные зубы. Вот если бы взялся другой врач за эти зубы, он бы просто сразу направил на удаление. Эти зубы стоят до сих пор, потому что я все телефоны своих пациентов оставляю и потом просто обзваниваю. Вы сами могли понять из моих видео, что я великий экспериментатор, как бы в... Австап Бендер был великим комбинатором, хотя в общем сейчас надо быть и великим комбинатором, а я великий экспериментатор. Так вот. Я обзваниваю всех своих тяжелых пациентов, телефончики у меня есть, поднимают, не поднимают, но люди с удовольствием идут на контакты, я у них спрашиваю, говорю, как ваши дела, как вы обращались, не обращались, естественно, не знают мои номера телефонов, естественно, если вдруг что, я говорю, звоните сразу немедленно, потому что говорю никуда не ходите, никуда не идите, стоматология сейчас в ужасном состоянии. Я говорю, что, что молодежь говорит на приемах, это просто жутко, это просто жуть. Я вот сейчас вот читаю, опять же приходит в вот личное сообщение от людей вопросы. То, что людям предлагают, ортопед собирается делать резекцию верхушки корня. Я вот этого не понимаю. Но может быть у него специализация, но насколько я знаю, что ортопеды настолько высокого о себе мнения, о своем звании, что они даже не внушаются во всю эту грязь лезть, понимаете? И в основном, это, это в основном такое, они начинают консультировать в хирургии, в детской стоматологии. На самом деле они ничего не понимают в лечебном деле. Поэтому если человек только протезирует, и не лечит, ничего, он имеет дело только сбор с бормашиной и железками, я не рекомендую к этому человеку обращаться. Или... Потому что, как правило как правило, они даже фиксируя коронки, они даже не смотрят и не видят на то, что они пережимают это самое пережимают связку, которая держит зуб. Вот у краешка зуба, когда начинается ваша десенка, там есть связочка, которая подвешена, называемая круговая связка. Так вот, если не дай Бог пережать эту круговую связку, потом начинается ретракция десны. Десна начинает опускаться, она мертвевает. Но сколько я человек видела с теми, что вот эти вот десны потом дикими болями. То с дикими болями человек ходил, говорю, вам надо просто снимать, укорачивать и переделывать. Вот. И люди были просто в шоке. Итак, я начала очень активно использовать этот бихелси на приеме. Я поняла, и вы знаете, вот тут я поняла, что такое счастье, когда ты лечишь, и ни одна твоя манипуляция, ни одно твое какое-то вот действие, лекарство, ничего... Вот все идет без осложнения. Значит, для примера могу сказать, у меня было два пациента. Как-то вот я начала работать в одном кабинете, пришла в новый кабинет, и пришли двое ребят. Один помоложе, значит, один охранником там в, в каком-то супермаркете работает. Второй был военный. Приезжий парень, говорит, я хочу до сентября вот долечиться, вылечиться, чтобы у меня у обоих были гранулемные зубы, зубы с гранулемами. Дело в том, что вылечить и убрать гранулю не составляет труда нашими обычными российскими материалами. Вы знаете, вообще я очень большой приверженец наших российских материалов. Я не знаю, почему гоняются за импортными материалами. Наши материалы до того классно стоят. У нас есть великолепные стены, стеклоиномерные материалы. Они недорого стоят, они так хорошо стоят особенно вот эти вот материалы, которые помогают в эндодонтии, они так великолепно помогают. ну, наверное, просто, ну, вы знаете, я как-то пришла на прием, и когда я сказала, вот говорю, у вас такая жидкость должна, то а у нас нет такой жидкости. я говорю, так у вас такой-то комплекс есть, я говорю, неси сюда коробку. она принесла коробку, я вытаскиваю флакончик, я говорю, читай. надо ну, а же жидкость. ну вот, понимаете, вот такая вот ситуация. И, в общем, один парень из вот этих двоих, он согласился лечиться под БИХЛСЯ, под иммуномодулятором. А я ему объяснила, что это иммуномодулятор. А второй, значит, который военный, нет, я вот такой крутой, нет, я не буду. И я бы не сказала, что он деньги пожалел, все, вот, ну вот нет и все, ну нет, на нет и суда нет. Я говорю, смотри, смотри, если заболит, я не виновата. Вы поймите только одно, что тогда, когда мы лечим вот такие вот сложные зубы, которые раньше проходили лечение, на которых выросли гранулемы, это все можно убрать. Но все дело в том, что хронический процесс почему находится у человека в организме? По одной простой причине, потому что не действует иммунная система. Иммунная система. Давайте я в самом начале хотела рассказать, что такое иммунная система. Я как-то упустила этот вопрос. Иммунная система это фактически система безопасности вашего организма. Она сразу сигнализирует, что у вас что-то не так. Значит, вначале организм вам сигнализирует болями, когда у вас появляются боли. Если у вас в организме появилась боль, обязательно выясняйте причину. И теология приведет вас к причине и к тому, чтобы, что, что вам необходимо вылечить. Вот. И второе, у вас вдруг начинает повышаться температура. Запомните, температура ⁇ это первое проявление вашего иммунитета. Если у вас вы вот, есть, вот встречаются у меня люди, ей сама была такая, у меня выше 37, и температура не поднималась. Еще, кстати, вот говорю женщине, вот мои работники, мои ребята, вот, которые помогают мне вести группу, они нашли мне... Женщина отдает котенка. Женщина отдает котенка. Почему? Потому что у ребенка аллергия. Значит, вот тоже вот для этой женщины, которая очень хочет отдать это не это совершенно изумительно рыжее создание, дело в том, что я очень хочу, чтобы ваш ребенок воспитывался рядом с животными, потому что животные имеют такие же сущности, как и люди, как и растения. Реинкарнацию никто не отменял. И дело в том, что после смерти еще неизвестно, в кого вы реинкарнируете, если вы попадете в эту карму, вот в этот круг. И в кого? Может быть, в этого же самого котенка. Может быть, еще. То есть спасти животное равносильно -то. или дерево, или растение в любом случае. Это равносильно тому, что спасти человека. Поэтому вот, вот это тоже мнение не безразлично. И запомните, наличие аллергии на что-то или где-то говорит о том, что у вас сбой в иммунной системе. Неправильно она работает. Все очень просто, потому что, допустим, возьмем нашу операционную систему, которую вы закачиваете на компьютер. Вы же все прекрасно знаете, что на компьютер, чтобы он работал, нужна операционная система. Тогда ею через нее можно управлять компьютером. Если вы эту операционную систему закачали нормально, она у вас работает нормально. А если вы эту операционную систему закачали криво, то у вас получается так. Вы включаете, допустим, кнопку пуск, а у вас, а у вас сразу открывается, допустим, какая-то программа. Ну, вот таким вот образом. То есть у вас должна быть, у вас должна голова, голова заболеть. Вы укололи себя в руке, а у вас заболела голова. То есть, понимаете, вот, такая, вот такое вот это образное выражение. Вот такое... То есть у вас, у вас неправильно работает ваш организм. И, следовательно, организм, следовательно, неправильно работает иммунитет. Он дает не те сигналы. То есть иммунитет обязательно вас предупредит. Я же говорю, я вот многим говорю, кто принимает БАД, научитесь слушать свой организм. Когда вы начинаете принимать какой-то новый БАД, он для вас неизвестен. Поверьте, медики вам в том, что от БАДов я очень много получала вот таких вот непонятных совершенно, еще и ужасных состояний получала. У -у -у -у, такое было. Медики не могут понять, особенно те, которые не понимают, что это такое, что такое. БАДы, они от... как от прокаженного кидаются от этих БАДов. У нас БАДы враги народа. Вот. А это всего лишь натуральная медицина, если она грамотно, хорошо сделана, если это не подделка, если это все-таки фирма ответственная, то ну, я, допустим, обвежена, считаю одну из ответственных фирм, и, в общем, если у меня образу... обнаруживают какое-то новое э, новое ш... заболевание какое-то вот, недавно, буквально мне это вот говорили печень, О. я то я испугалась и что вы думаете первым делом говорю я все-таки взялась за банк через вижин Забады вижу. И уже только потом начала подбирать более дешевые, более доступные варианты. То есть тогда, когда я увидела, что процесс пошел, что все-таки ничего страшного нет. И я посмотрела, думаю, так, а теперь я уже посмотрю, что проще. Естественно, меня, мои коллеги, которые обвиняют в том, что я, значит, продаю БАДы. Ну, это же я ж преступление совершаю, что я продаю БАДы. Ну, а почему не продавать такие замечательные вещи? Номер контракта у меня есть. Номер моего контракта будет стоять в инхобоксе. боксе, я вам объясню, почему. Потому что для того, чтобы вам заключить самим контракт через интернет, вам необходимо написать номер другого контракта. То есть вашего помощника, то есть вашего куратора. Это делается во всех фирмах, и вы никогда не заключите договор, если вы не напишете номер контракта. На кого-то вам все равно придется, придется фиксироваться. Можете зафиксировать на мой номер. Но лучше всего вы все-таки зафиксируете, вы все-таки купите просто на тот номер, который я дам внизу. Дело в том, что когда вы в основном это будут люди, которые будут покупать в первый раз, которые ничего об MLM не знали о сетевом маркетинге. Поверьте, продукция сетевых маркетингов это замечательная вещь, но совершенно ужасающая, это система распространения, это система НЛП где в сетевых компаниях учат манипулировать друг другом. Это ужасно, это страшно. Вот этого надо бояться. Я как-то просила, женщина просила по БАДам рекомендацию какую-то, и когда вот я просто увидела, что там надо очень много говорить, очень много писать, я спросила, говорю, может быть, у вас есть скайп и так далее. Она мне сказала, вы мне будете БАДы предлагать. Уважаемые, если я прошу скайп, то не для того, чтобы вам что-то предлагать. Все дело в том что в двух словах здесь этого не написать. Рассказать все гораздо проще, нежели чем, нежели чем сидеть и тюкать на клавиатуре. Можно, конечно, натюкать, но это будет очень долго. И, в общем-то, глаза мне, глаза мне никто не восстанавливать, кроме меня, самой не будет. И зачем мне это нужно? Из-за вас портить свои глаза и на это самое. Потом уже и заниматься, лечить. У меня сейчас и так очень сильный компьютерный синдром. Вот, поэтому ну, благодаря БАДам я хорошо держусь и благодаря вот, и ВИТОМу и всем прочим. Я буду говорить не только о БИХЕЛСИ, я буду говорить и о других вещах. БИХЕЛСИ ну, это витамин С, фирменный БИХЕЛСИ это другой вита... это витамин С и прополис. Вы сами прекрасно знаете, что такое прополис. Для пчел это самое-самое-самое-самое лучшее средство, которое лечит их буквально всех болезней. Я купила прополис и я была в шоке от того, что он делает, от того, какой силой обладает правильно добытое вещество, натуральное вещество, правильно обработанное. Вот. Ну, в общем, закончу я, конечно, рассказ про тех двух ребят, которые лечились. У меня один лечился под Бихелси. Значит, мы, двоим этим ребятам, мы лечили гранулему. Мы рассасывали гранулему. И я им сказала, что, говорю, когда она начнет рассасываться, это значит, что у вас ваш патологический процесс обострится. Поэтому, говорю, могут быть разные реакции. И я предупредила обоих. Один купил у меня вот эти 10 таблеток Бихелси. Мы с ним прилечились под Бихелси. Результат был очень хороший. Никаких абсолютно ни болевых синдромов, ни эффектов. Там просто по одной простой причине почему-то ну, никак мы у нас была немножко проблема, там почему-то у него никак не запломбировалась. С каналом, в общем, но там, там своя проблема. Но проблемы с болевым каким-то синдромом, все прочее. А вот второй парень, который военный, который не захотел, не захотел этот, ну, покупать бихелси, там возник такой страх, когда обострился процесс, там так заболел зуб. Там был такой сильный болевой синдром. Даже мама в истерике прибежала говорит, что вы с моим сыном делаете. Но ну, я ее прекрасно понимаю. Говорит, он ночами не спит, он мучается от боли. Он говорит, ест, он же покупает говорит, этот китарол, говорит, пачками, говорит, он ест его. Но мне он как бы ничего не говорил. но военные есть военные. Ребята есть, ребята. им парень был где-то 30 лет, сильный, волевой, красивый молодой человек. Вот. Ну, естественно, говорит, мне, конечно, было очень жалко что так получилось, но ну, я говорю, я говорю, вы знаете, так и так. Вот я и объяснила, на что ж ты вот. Ну, мам, мам, ну вот я вот, я говорю, ладно, говорю, теперь уже после драки кулаками не машут будем. Ну, в общем, короче, в один прекрасный момент он пришел, в общем, ничего не действовал. В общем, у него обострилось до такой степени, что мы уже, он пришел, говорит, нет, я пойду удалять. Но молодец, хирург, я знала этого хирурга. Вот. Он, конечно, не знал, что это я, но я знала этого хирурга. И, а я заставила его сделать снимок до того, как мы начали лечить, там была киста, и снимок после. Вот когда я увидела после, я говорю, послушай, у тебя поэтому и болит, что у тебя рассосалось с а там ничего нет. Так вот, он говорит, нет, я пойду его удалю, я больше не могу. В общем, пошел удалять, потом смотрю, они приходят. Я говорю, что такое, что случилось? Он говорит, нас хирург заставил подписать бумагу, застав, стал заставлять подписать бумагу, что мы <смех> собираемся удалять здоровый суп. <смех> и, и вот таким вот образом. В общем, короче, вот этот вот момент, он негатив, этот, может быть, я не знаю, что повлияло. Вот этот негатив рассосался, зуб успокоился, я его долечила, все, я говорю, ну теперь ты понял, что тете все-таки взрослую надо слушать, <смех> посмеялись, я говорю, вы мужчины иногда бываете хуже детей, потому что, говорю, действительно надо, и маме я объяснила все, говорю, вот, поэтому говорю, надо все-таки слушать. Я говорю, вам не зря предлагают говорю, такие вещи. Он, да, да, говорит, я теперь буду слушать, я теперь буду понимать. Я, я ему показала, как раз вот они друг за другом шли, ему показала, а вот парень говорю, купил, говорю, точно такая же ситуация. Я говорю, у тебя говорю, болело что-нибудь? Вот. Вот он сказал, говорит, у меня ничего не болело. Вот я говорю, вот учись, говорю, в следующий раз, говорю, будешь думать. Ну, я говорю, вот. Но он признался, вот мол, БАДы везде, вот говорят, эти БАДы, я, говорю, вот, ты понимаешь, говорю, пока ты на себе, говорю, вот тебе говорят, и вот тебе то, что говорили, вот тебе и наделали, что ты такой болевой синдром получил. А если бы эти БАДы, говорю, если бы ты говорю, меня послушал и купил бы эти таблетки, то, говорю, больше, чем уверена, что ничего страшного бы не было. Ну как всегда, BeHealth, конечно, стоит дорого. Вот Это самый дорогой детский бат вместе с Bismart, по-моему. да. Я совершенно случайно нашла одну фирму. Называется эта фирма Inel International. И я открыла там, но я уже давно так это примеривалась к этим. И зря, что не сделала этого раньше. Значит, у них существуют вот такие вот морсы. И морсы вот эти вот в пакетиках – это порошочек. Морсы у них шести видов, тут облепиха, тут черника. Тут, кстати, после вот этого морса черники одного стакана я стала очень хорошо видеть. Сразу же просрела. Красную рябину. И еще самое интересное это алоэ. Значит, они делают морс с алоэ. Мне очень понравился этот морс. Значит, там надо его растворять вот такой вот пакетик, но растворяйте на обычную чайную чашечку. Не надо много растворять, а то как-то невкусно получается. Тут присутствуют и отруби, все. Добываются эти, делаются этот порошок и специальным способом. Он сохраняет все питательные свойства вот этой черники. Значит, многие говорят, ой, вы знаете, вот покупают вот эти замороженные ягоды, вот этот шлак, который продается в магазинах. Запомните, замороженные ягоды Никаких полезных веществ не, не имеют. Дело в том, что даже если замораживать, то нам там надо замораживать особым способом. Когда вы покупаете продукты, вот эти замороженные, которые вам привозят, считайте, что вы просто набили желудок ну, как сеном, которое должно пройти через кишечник. У вас ничего не будет, никаких питательных веществ вы не будете получать. Я одно время как-то увлеклась этими морожеными э, пачками, но они были по 35 рублей, это было дешево, это было удобно, на работу едешь, а я люблю, Ко мне муж говорит, что это травяной человек. Да, я люблю траву. Я быстро взяла, буквально 15 минут, приготовила, съела, и в общем-то достаточно сытно это все было. Но потом, когда прочитала про замороженные продукты, фрукты, и я поняла, что ничего этого я покупать не буду. С тех пор мы покупаем, вот как только начинается у нас лето, весна, осень, мы всегда пасемся на вот этих вот рынках, где бабушки дедушки продают кое-что мы выращивать стали сами. И, кстати, вполне успешно. Нормально, очень даже вкусно, хорошо. Вот, значит, вот эти пакеты, вот эти пакеты, они тоже содержат витамин С. Каждый пакет и черника. Они тоже содержат витамин С и являются иммуномодуляторами. По эффекту они ничуть не отличаются от BeHealthy. Если вот вы простыли, если что-то, вот вы чувствуете, что озноб где-то что-то, растворяете пакетик. Я делаю так, мне очень нравится, я растворяю его не в холодной воде, я растворяю его ближе к горячей воде. Но ни в коем случае не кипятком. Не вздумайте заливать такие вещи кипятком. Не выше 50-60 градусов. Потому что, во-первых, сохраняется аромат. И сохраняются все целебные питательные свойства. Еще, кстати, показать вот этого не могу. У НЛ есть совершенно потрясающие батончики. Это так называемые перекусы к тому, когда у них есть пища Energy диет. К Energy Diet у них есть совершенно потрясающие батончики. Я совершенно неровно дышу к этим батончикам. Так вот, в каждом таком батончике содержатся питательных веществ ровно столько, сколько содержится в полкилограмме вот этих ягодов, фруктов который содержит этот батончик. Совершенно у них есть шоколадные миксы. Вот эти вот ягодные батончики еще и в шоколаде. Совершенно обалденную вещь. Я просто как подумаю, меня трясти начинает. Это вкусно, это непередаваемо вкусно. Вот внизу я тоже поставлю ссылочку. Вы можете регистрироваться под меня. Дело в том, что я от вас там ничего иметь не буду, а при регистрации вам все равно надо под кого-то регистрироваться. Вот, поэтому ничего страшного, если э, вы зарегистрируетесь под меня, потому что, собственно, от кого получили информацию, лучше же обращаться к тому, от, кто вам, кто ясно вам показал и донес, что это, плохое это или хорошее. Так что я считаю, что вот эти вот фирмы Enel, является хорошим аналогом вот этих вот БАДов. Все дело в том, что когда заказываете вот БиХелси, я его заказываю, мне надо, там надо заказывать на определенные деньги, там надо на определенные CV, ну и у Нель тоже есть тоже свои PV, как, как называется, своя внутренняя валюта. Вот, но Нель, допустим, у меня практически рядом этот офис, я заказала в интернете, им каждый день привозят из этого, из центрального офиса, там каждый день поставки, поэтому мне и Нель забрать совершенно не составляет проблем, а вот Би мне приходится заказывать по почте. Вот, их и центр находится в Москве, к сожалению. И, в общем-то, девочки не обладают таким, там достаточно могут и нахамить. Вот, поэтому... Они сейчас там поменяли, какие-то у них там новые правила и так далее. И ну, для меня достаточно проблематично. Но с другой стороны, конечно, Би Хелси, когда я буду... Вот и витамины, кстати, витамины, юниор, юниор, у них есть витамины, они в шестом году были признаны лучшими. Вот если вы будете все-таки би-хелси заказывать, не погнушайтесь, закажите вот эти витамины, несмотря на то, что они детские, едят их и взрослые. Допустим, как я при своей чувствительности, так мне это одной витаминины, в общем-то, мне вполне достаточно, она прекрасно восполняет, потому что действительно правильно сказала доказательная медицина, что у нас сейчас на лицо идет Витаминные заболевания, вызванные витаминными не, гипо и а-витаминозами, то есть витаминной недостаточностью. Гипа это значит недостаток витамина, а это отсутствие витамина. Есть, к сожалению, и цинга. Даже такое заболевание, как цинга. Все очень просто, потому что наши продуктовые магазины наполнены шлаком. К сожалению, люди не получают полноценных питательных веществ. К сожалению, мы являемся овощей базой и складом всякого шматья для всего мира в нашу Россию. Все это везется благодаря нашему государству, раз оно так разрешило. Поэтому надо все-таки себя чувствовать, надо все-таки себя уважать, надо все-таки себя любить и понимать, что не только, что вы не зависите от тех людей. Почему идет такая травля на БАДы? Почему? Потому что БАДы способны восполнить, восполнить вот эти все недостаточности. БАДы способны уберечь вас от хирургических операций. Я три раза не попала на, на гинекологическую операцию. Три раза. У меня что-то там находили. Я говорю, да, да, да, да, ага. Направ... Уже вот, вот лежат для истории там направления. Выписали направление, придете, да, надо сдать анализ. Я говорю, ага, ага, ага. Сейчас. Я пришла домой, открыла коробочку с БАДом, все выпила. Потом сходила у себя... Сделала, Дело в том, что там у нас есть центр репродукции, я там наблюдаюсь, но очень сложно было туда попасть, и надо хотя бы хоть один раз в год туда приходить, чтобы не вылететь оттуда, и опять про эту цепочку не проходить очень сложных анализов и долгих обследований. Вот, поэтому там, в принципе, мне нравится, там хорошая, хорошая аппаратура, хорошее оборудование, но все дело в том, что конечно, они настроены вот так вот, именно по... не нравится мне настроение этой медицины, вот, и в общем-то я пришла, я месяц пропила свой гормональный БАТ, который был нужен, он прекрасно убирает гиперпластические процессы, я действительно, как врач, они мне повернули мониторы, показали, да, действительно там полипа есть. Я пропила этот БАТ, когда я пошла уже у себя здесь рядышком, сделала тоже УЗИ, ничего не было. И я потом со спокойной душой к ним пришла, говорю, смотрите, давайте посмотрим еще раз. И когда они смотрели на монитор, я говорю, а я попросил еще сделать снимок. И вот мы сделали два снимка там с этого монитора. И ну, они так, ну, вы знаете, может быть, мы ошиблись. И скорее всего, что ни в чем вы не ошиблись, но просто, говорю, БАДы помогают избежать даже таких манипуляций. Вот вы представляете, гистероскопия, неужели вы считаете, что это так приятно попадать? Вот что такое БАДы и вот что такое... Так что иммуномодуляторы, они просто перенастраивают вашу иммунную систему, и она начинает нормально работать. Первый признак перестройки вашей иммунной системы будет какой? Повышение температуры. У меня началось, причем температура сразу будет бам и 39. Запомните, это отлично, 39,5. Это отличная температура. Выше 39 ни один патогенный микроб в организме человека не выживает. Вот. А дальше, сколько она уже будет держаться, потому что я пила тогда, я не понимала, что надо где-то остановиться, надо это все оставить. Я пила и пила, пила и пила. Я до, дошла до того, что у меня температура не стала того ни с сего. Просто начала подниматься 39,5. И держится, и держится. 2-3 дня. Мне уже приходилось потом 5 дней ее сбивать анальгином с димедролом. Но это я сама, вот я просто переборщила. Вот называется, не переборщивайте. Вот так что... Еще не забывайте про такой препарат, как Витом. Он тоже является... Эта штука, эта штука лечит даже особо опасные инфекции. Почему о нем не хотят говорить... Потому что Витом способен справиться и с сибирской язвой, и с оспой, и со всеми, и с брюшным тифом. Но только там, наверное, надо выпить лошадиную дозу. Там надо практически за полчаса или сколько съесть, сразу 100 грамм этого Витома. Не то, что я вот 5 грамм я съедаю, и все нормально. Пакетик, пакетики 5 грамм. Там надо сразу одномоментно, ну так постепенно друг за другом, выпить 100 грамм этого препарата. Поэтому... Если у вас есть такая опасность заболеть какой-то гадостью, на Украине очень часто там, вот помните свиной гриб, когда вот этих свиней несчастных сжигали и все прочее. Люди, там была особо опасная инфекция, там начинали распространять особо опасные инфекции. Это было бак оружия. Поэтому я потом нашла в том же Ютубе, я нашла потом вот, и говорили, что это были далеко, потому что нам-то не все рассказывают, потому что Украину-то надо было завоевать, и что делали? Применяли все. Применяли там и бак оружия. Поэтому вот этот свиной гриб, это все, это все просто шутки. На самом деле это особо опасные инфекции. Поэтому, уважаемые товарищи, рекомендую вам запастись витомом. Если у вас есть витом, он есть в банках по 500 грамм. И там и по килограмму, и по 5 килограмм есть. Он, он, он продается в зоу, и в ветеринарных лечебницах он продается. Потому что в свое время, в 90-х годах, ему не дали хода. И они молодцы, спасли свое открытие тем, что оформили его как иммуномодулятор для животных. Так вот, я всегда хожу лечиться в ветлечебницу. Я покупаю иммуномодуляторы. когда у меня спрашивают, для чего, говорю, для себя. Вот, если у вас заболело животное, то, конечно, 20 грамм. Вот тогда у нас чумкой заболела собака. Не у нас, а у соседей. Они у меня купили только 4, 4 пакетика, по 5 грамм. Но этого было мало. Там надо было собаке давать 100 грамм. Мы тоже котика, вот подобрали котика. Я совершенно случайно пошла на почту. И вдруг увидела котика. Вот вы знаете, вот как вот не смогла я от него отойти. Как будто меня кто-то как позвал, как притянул к этому котику. Я посмотрела, он в ужасающем состоянии. Я сначала обратила внимание на шерсть. Там шерсть такая, как покоцанная буквально. Я уже его показывала в своих видео. Посмотрите мои видео. Там я с котиком дымчатого цвета вот такого. Сейчас мы его пострихали. Сейчас он у нас тут кошек начинает охаживать, окультуривать. Там. Ой, проблема. А был котик, мы его взяли, он два месяца. Он только ел и спал. Спал и ел. Все, больше ничего. На улицу вообще выходить боялся. Потому что у этого котика были хозяева. Вот, и я его накормила витомом. Ведь котик буквально ожил. Но потом, когда я посмотрела, там, конечно, он, видимо, очень долго был на улице, иммунная система на нулях. И, в общем-то, он был очень исхудавший, он был кожа кости, я его принесла буквально на одном пальце одной руки. Он настолько взрослый котик, настолько был легкий. И вообще я вообще принесла, говорю, слушай, не могу смотреть на это все. Ну, не могла я успокоиться, я ходила, я вот как не в себе ходила, вот я, наверное, две недели пыталась, думаю, нет, вот хожу как не в себе, думаю, нет, я заберу, я заберу, потому что беда случится, потому что котик, котик, котик погибнет. Вот, и мы забрали этого котика, он сейчас благополучно живет у нас, отъелся, мы ему состригли эту старую страшную шерсть и сейчас совершенно благополучно он обрастает новой красивой дымчатой шерсткой. У нас уже имеется потомство от этого котика, вот киска у нас растет. И тоже она будет сидеть на иммуномодуляторах для животных. Короче, для, для всех этот иммуномодулятор. Я хочу только сказать, что вот когда вы, считай, когда вы видите, что кошечка или собачка вот начинает есть траву и так далее, вы не думайте, что она ест траву. На самом деле на этой траве находятся вот эти сапрофиты, которые и составляют основу вот этого витома. И изобретатель Витома, человек, который открыл Витом, он создал несколько бактерий, вот, несколько культур этих сопрофитов. Поэтому и Витом называется Витом 1, 2, 3, 4. Там, там разные культуры. Вот тройка, я знаю, что желудочно-кишечного тракта. 2, 4, я не знаю от чего. Мне там написали под Посмотрите, у меня есть лайфхаки из аптеки, там есть Витом. Вот. И, кстати, Витом этот пользуется популярностью. Лечите своих животных, покупайте Витом. У нас этот Витом лежит постоянно в шкафу на самом видном месте, если где-то кто-то что-то заболел, прекрасно лечит аллергию как у животных, так и у людей. Вот мамочка, которая хочет отдать котика, покормите витомом своего мальчика. Если у вас нет бихелса, если вы боитесь его покупать, то в ветклинике витом вы всегда можете купить. Не бойтесь покупать это самое. Не бойтесь покупать бутылками, банками. Все дело в том, что витом естся как, и он не запиваться ничего. Вы на ложечку набираете в рот и начинаете рассасывать. Потом может, запивать не надо, нежелательно. Но я так маленьким глоточком запиваю, потому что проглотить не могу. Соф... обычный сухой порошок. И вот таким вот он, это все делается только на голодный желудок. Только вот так у вас идет впитывание вот этого сапрофита он прекрасно приживается в организме, и он отлично помогает вам справиться со всеми аллергиями. Вы посмотрите, мама, что у вашего ребенка в скором времени исчезнут все ваши аллергические проявления. Наташа, вот у тебя тоже аллергическое проявление, вот аллергия у тебя на анальгин проявление. Вот нас когда учили в институте, нам говорили, что анальгин по аллергичности является стоит на самом первом месте всех синтетических препаратов. Но я могу сказать, что... Я реакцию на анальгин, аллергию на анальгин, я не видела практически за всю свою жизнь никогда. Вот ты мне написала, что у тебя аллергия на анальгин попей пожалуйста вот один из этих препаратов либо можешь в НЛ заказать вот эти пакетики вот эти пакеты у нас теперь есть постоянно и мы не покупаем конечно ребенку все прочее мы завариваем но все дело в том что ни в коем случае не, не заваривайте никакие травы кипятком только 98-95 градусов Цельсия не кипящей водой мы воду фильтруем и уже после этого мы ее доводим до кипения как учил еще профессор, господи, неумывакин, он сказал так, что вот когда вы кипятите воду, вот только-только начинают пузырьки появляться, вот это называется фуструктурированная вода, снимайте, и эта вода будет структурированной три часа, то есть это человек, который занимался космической медициной, а уж то, что космическая медицина, там ничего плохого не было. Поэтому вот что такое иммуномодуляторы, я, с, я вот теперь с иммуномодуляторами, мы с мужем не болеем лет года три, наверное. Я не знаю, что такое простуда <с> У меня такого. Ну, вот от котика я заразилась геропетической инфекцией, когда я его лечила. Ему помогала, заразилась. Я очень быстро нос обработала и планом. И буквально в этот же день все ушло. Вот, поэтому существуют у нас чудодейственные средства. Они рядом с вами. Порой они стоят сущие копейки. Еще мне задавали вопрос про яичную скорлупу, которую гасится лимонным соком. Убедительная просьба. Не заменимайтесь глупостями. Когда вы восстановите свой обменные процессы, свои обменные процессы, тогда можете есть, ну, хоть мел. Мел тоже. Я в свое время в школе ела мел. мел. Очень любила есть мел. Стану возле доски и так это откусываю потихоньку. Куски мела таскали. Вот, мне очень нравился мел но это все нормально, значит, в организме, просто не хватало кальция. Ребенок рос, ему нужен был, нужен был кальций, но тогда об этом не знали, тогда не понимали. А я вот, когда у меня вот подруга привела вот эту девочку, вот, я впервые сама поняла, что вот увидела увидела ее то, что происходит у нее зубами, и поняла, что здесь только одних наших мероприятий будет недостаточно. Значит, я обязательно сделаю видео по поводу профессиональной чистки зубов в кавычках. Я на самом деле вам объясню, что это такое. В принципе, я уже там отбеливание и чистка зубов я там объясняла, что... Но вот задают вопросы, что буквально ставят прямо условия, чтобы мы ходили и делали. И вот эти профессиональные чистки, причем они стоят бешено дорого, а также сейчас придумывают очень много новободных, охрененно дорогих, вот ничего не могу сказать, охрененно дорогих флюоризаций э, этого самого зубов и мали зубов. Все это делается гораздо просто. Вот когда вот этот парень у меня с гранулем и лечился, вот я рассказывала про двух ребят, все дело в том, что на его зубах я обнаружила, на буграх, вот у зуба есть фиссуры, то есть углубления, есть бухры. Вот эти самые, на, на зубах, на шестых, допустим, четыре. Так вот на буграх я обнаружила белые пятна меловые. Это начинающийся кариес. Причем их было много. И я поняла, что парень низко, у парня низкая кариес-резистентность. И я ему предложила, что говорю, я привезу тебе, я привезла ему БАД-НЛ с кальцием, там номер шесть, но сейчас они немножко поменялись. Там есть просто вот, ну, БАДы с кальцием, просто поищите у инель так вот, на моих глазах он принимал по одной таблетке уже 10 дней. Вот сколько мы лечились, столько он принимал. Я привезла его практически сразу, потому что, говорю, Тебя над, тебе надо отрегулировать вот этот кальций. Ой, уши, кстати, к сожалению, не могу понять, почему. Очень сильно болят уши. Погода, видите, такая, что выйти, в общем-то, хочется и без шапки пройтись. Вроде как на голове волосы хочется, чтобы они от шапки отдохнули. Вот, и без шапки выйти нельзя, потому что у нас прямо штормовой ветер. В середину России <свят> нигде не рек, даже речки нет нигде. <свят> Открыта одна суша, у нас шторма идут один за одним. Это же говорит о том, что у нас действительно уже пользуются какими-то климатическим оружием, что наводят все эти штормы. Видимо, к 1 мая разгоняют где-то облака, а мы будем умываться к 1 мая дождями. Так что спасибо нашему правительству за то, что нам так весело жить. Вот, это самое. В общем, я надеюсь, что я вам рассказала, что такое иммуномодуляторы. Еще у Vision есть иммуномодулятор БИСК. Вы знаете, это потрясающая вещь. Это потрясающе. Мы его, вот один раз я его купила, но тогда они были подешевле. Сейчас, конечно, он стоит половиной тысячи. Просто у меня есть альтернатива. Если бы не было альтернативы, я бы его купила. Совершенно потрясающая вещь. Он полностью избавляет вас от всех заболеваний дыхательной системы. Вообще. Вы забудете о том, что вы когда-то болели гайморитами, ринитами, стоматитами, ларингитами, фаренхитами. Вы все забудете. Уникальная вещь, уникальный бат, уникальная разработка, совершенно уникальная разработка. Это тоже, как бы я бы сказала, что иммуномодулятор – но я говорю, вот просто увежен, у меня вот просто опускаются руки и все. Но есть у нас, есть, есть и у нас очень сильные разработки, великолепные. Я сделаю, я сделаю видео по умной медицине. Что такое умная медицина? Это препараты, которые работают в вашем организме самостоятельно. Вы их принимаете или обрабатываете кожу или пораженные участки, и препарат сам самостоятельно решает, чему делать дальше. Вам не нужна постановка диагноза. Я, мне, мне, мне пришлось использовать эту умную медицину, потому что, к сожалению, у людей иммунитеты настолько поехали вниз, что, вы знаете, вот я говорю, что делаю вроде все правильно, а у нее идет рассасывание костей. Я, я просто не знала, что делать. Мы никак не могли снять слепки, чтобы запротезировать человека. Вылечили все, удалили все, что нужно. И вот, вот это вот нам все никак не давало. И вот именно благодаря умной медицине... Мы на следующий день, как только я я долго думала, говорю, слушай, давай мы сделаем. Конечно, я брала деньги за это, они маленькие. Мы обработали, и на следующий день мы сняли слепки. Но об этом в следующем видео. Всем вам здоровья, лечитесь. И женщина, ни в коем случае не отдавайте такого красивого котика. Пусть ваш ребенок всегда растет с животными. У детей, дети сейчас настолько же жестоки, я вот сейчас сама убедилась в том, что вот иногда выходишь с собакой гулять и вот смотри, береги животных от детей, потому что дети просто не ведают, что творят. То ли у них нет животных, то ли родители не рассказывают о том, что животному тоже может быть больно, но там и палкой могут ударить, и ногой пнуть, и, и по голове, и по ногам, и ой такие страшные вещи творятся в общем-то на моих глазах, уже в интернете что читаешь, это делается, наверное, специально чтобы людей, наверное, загонобить потому что интернет, в принципе, был создан только для одного, чтобы людям задуривать голову. Итак, всем здоровья девочки, избавляйтесь от своих аллергий, все, все ваши лекарства это вот то, что я вам назвала. Покупайте, ищите витамин С. В первую очередь это на основе витамина С. Только правильного витамина С, а не той билиберды, которая продается в аптеках. Всем желаю здоровья.